Легион Приветствую всех зрителей и подписчиков канала Волков Информ. В этом видео хочу поделиться своими промежуточными результатами работы в проекте Легион. Проекту еще нет и двух недель. Стартовал он 6 июля, сегодня у нас 18. И за это время мой финансовый результат в проекте составил... 113 500 рублей это чистая прибыль. За это время удалось выйти в топ 3 лидеров проекта. Ну я в этом видео не буду рассказывать о преимуществах проекта Легион, маркетинге. Все это есть сполна в моих предыдущих видео. Здесь же я хочу показать свой финансовый результат, вывести первые деньги и показать, что проект надежный, что проект платит. 113 тысяч чистой прибыли, на основном балансе, на балансе для вывода 103 тысячи, выведено, как видите, 0. Такая разница в балансах, потому что я часть своих заработанных денег еще и трачу на помощь своим партнерам, которых пригласил в проект. Если им, допустим, не хватает для закрытия стола одного-двух мест, для того, чтобы перейти в следующий стол, я стараюсь им помогать и закрывать их столы своими клонами. И плюс благодаря точечной ручной расстановке клонов и партнеров здесь в проекте можно делать такие цепочки, программировать такие закрытия столов что потратив всего там 100-200 рублей на первом столе, можно вывести людей сразу через 3-4 через стола прыгнуть. В общем, посмотрите на моем канале, есть видео, очень интересно. В общем, проект очень классный, интересный. И движение в нем не прекращается, как вот например в других матричных проектах, которые стартуют и на следующий день уже все, все движение останавливается. Здесь не так, вот эти деньги 113 тысяч, большую часть я заработал уже далеко после старта, со старта у меня там было по-моему 30 тысяч дохода. Все остальное уже было заработано вот за эти неполных две недели. Движение идет и можете посмотреть в чатах. Ссылки на наши чаты находятся внизу в описании под данным видео. Переходите, присоединяйтесь и сами все увидите буквально только за вчера проставлено было 15 до 20 партнеров, все скриншоты есть в чатах и это движение конечно же будет продолжаться и дальше. Если вы еще не присоединились к этому проекту, пересмотрите видео с маркетингом, пересмотрите видео с преимуществами этого проекта, все это есть у меня на канале. Скачайте, полистайте маркетинг, если будут какие-то вопросы присоединяйтесь к чатам, вам там всегда помогут, ответят на любые ваши вопросы. Всех жду в свою команду, ссылка на проект и все мои контактные данные внизу в описании под данным видео ну а теперь осталось проверить платежеспособность проекта для того чтобы вывести из него деньги переходите в пункт меню кошелек нажимаете вывести средства при выводе средств как видите проект не берет никаких комиссий комиссии берут платежные средства вводить можно на Пайр. вывод от 300 рублей Комиссия 2,9%, можно выводить на Kiwi, на Яндекс по 2% комиссии, тоже вывод от 300 рублей минималка, здесь вообще на вывод 300 рублей получается. Ну и на банковские карты здесь минималка 3000 рублей плюс дополнительные комиссии. Так что сами смотрите, на какую платежную систему вам выгоднее всего будет выводить. Я же буду выводить себе деньги на Pair кошелек. Для начала вписываем сумму, которую вы хотите вывести в первое поле. Ну, я буду выводить пока 80 тысяч рублей, 23 я оставлю на балансе. Деньги еще могут понадобиться. Во-первых, они могут понадобиться для внутренних переводов. И во-вторых, опять же, для проставления клонов своим партнерам. Выбираем дальше платежную систему. Я выбираю свой Pair кошелек. И в последнем поле вписываем финансовый пароль, который вы должны были заблаговременно установить в пункте меню профиль. Вставляю свой финансовый пароль. Нажимаем на кнопку вывести средства. Запрос на вывод отправлен, обязательно подтвердите его по e-mail. То есть сейчас нужно перейти на свою почту и подтвердить вывод. На почту приходит вот такое вот письмо. Для того, чтобы подтвердить, просто переходите по ссылке. Все, запрос на вывод успешно подтвержден. Регламент на вывод, насколько я помню, 24 часа. Вывод ручной. Сейчас у нас на часах 8 часов 37 минут. Я поставлю пока видео на паузу. как только деньги придут на Pair кошелек, я продолжу видео. Все, деньги поступили мне на Payr кошелек, последняя выплата 77,5 тысяч, посмотрим подробности, это как раз пришло из проекта Легион. Я заказывал 80 тысяч, пришло на половиной тысячи меньше, потому что Пайер взял свою комиссию. Деньги поступили в 9 часов 45 минут, 18 июля, то есть на вывод потребовалось чуть более часа. Ну все отлично, проект показал свою платежеспособность, администрация проекта Легион в очередной раз доказала свою надежность. Работаем дальше, ссылка на проект находится внизу в описании. А на этом все, с вами был Иван Волков, всем спасибо за внимание, если кому-то видео было интересным ставьте лайк подписывайтесь на мой канал подписывайтесь на мои социальные сети вконтакте в телеграм а я всем желаю удачи и больших заработков до свидания